Надо мной небо синее-синее, Излучает мне мир и покой. Надо мною любви изобилие. Иисуса рука надо мной. Надо мною любви и забылье Иисуса рука надо мной А во мне песня неизреченная Место слов только слезы одни И пою я душой, сокрушенную, О твоей безграничной любви, и пою я душой, сокрушенную, а твоей безграничной любви. Чудо песни мои перелетные прославляют повсюду тебя, И венчаешь меня тыщедротами, о которых не плакать нельзя и венчаешь меня ты щедротами о которых не плакать нельзя И даешь ты мне не половинками, полной мерой щедрой рукой, украшая мне песни слезинками, как цветы на рассвете расцвей. Украшая мне песни слезинками, Как цветы на рассвете росло.